Добрый день, коллеги! Сегодня наш вебинар посвящен теме «Егоиз». «Егоиз» — довольно обширная тема, и мы решили впервые пригласить наших партнеров, которые активно работают на рынке «Егоиз», чтобы осветить эту тему ну, наиболее широко, с разных сторон. Напомню тему. мы говорить о том, как малому и среднему бизнесу работать в «Егоисе», каким образом в нем работать, какие услуги для этого рынка существуют, какие продукты существуют для этого рынка, и посмотрим их с разных сторон. Со стороны удостоверяющего центра, со стороны производителя КАС и со стороны производителя криптоключей. Не будем тогда долго затягивать. Я предоставляю слово Александре Егоровой, представителю удостоверяющего центра ИТК. Саша, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня зовут Александра. Я являюсь представителем компании IT.com. Давайте, наверное, немного расскажу вам о нашем удостоверяющем центре. Мы выпускаем электронные подписи для юридических и физических лиц с 2011 года. На данный момент у нас 350 точек присутствия по всей России и более 60 IT-решений для развития вашего бизнеса. Мы выпускаем электронную подпись для разных целей участие в торгах, сдача отчетов, подключение онлайн-касс, и подача деклараций. Также помогаем магазинам, поставщикам и производителям зарегистрироваться на портале ЕГАИС И стараемся делать так, чтобы у предпринимателей в России было больше времени и возможностей на развитие своего бизнеса и другие важные задачи. Помимо заботы о качестве и услуг клиентов, нам важно создавать комфортные условия для получения электронной подписи во всех городах России. Поэтому мы активно развиваем партнерскую программу, и предоставляем все инструменты для повышения дохода. В среднем партнеры могут заработать по при продаже электронной подписи около 50-200 тысяч рублей в месяц. Сейчас, наверное, самая актуальная тема – это онлайн-кассы. И, как известно, с 2019 года онлайн-кассы будут необходимы практически каждому предпринимателю. Соответственно, выпуск электронной подписи потребует совсем, кто занимается реализацией товаров и услуг потому что без электронной подписи будет невозможно произвести регистрацию кассы и заключить договор с оператором фискальных данных. Кроме подписи для регистрации кассы, некоторым видам торговли также потребуется электронная подпись для EGIS и специализированный носитель Животокен 2.0. Давайте, наверное, рассмотрим несколько вариантов, чтобы было понимание, какие подписи, когда требуются и для чего они вам необходимы. Допустим, вы индивидуальный предприниматель, работайте на упрощенной системе налогообложения и открыли розничную точку с продажей пива. Для работы вам потребуется электронная подпись для сдачи отчетов в EGAIS на RUTOKEN 2.0 и, соответственно, электронная подпись для заключения договора с оператором фискальных данных. Второй вариант. Если у вас есть сеть магазинов с продажей да, крепкого да, алкоголя да. и компания зарегистрирована как ООО, то вам потребуется электронная подпись для ЕГАИС на ROTOKEN 2.0 для каждой точки. Плюс потребуется электронная подпись для заключения договора с оператором фискальных данных. Плюс каждую продажу алкоголя необходимо фиксировать в ВТМ с помощью электронной подписи. Третий вариант. ООО, владеющий Баром, в меню которого алкоголь. Какой надо? Набор здесь? Подпись для заключения договора с оператором фискальных данных. Электронная подпись для ЕГЭИС на 2.0. Плюс каждое вскрытие тары алкоголя необходимо фиксировать в УТМ с помощью электронной подписи. Мы давно очень сотрудничаем с компанией «Актив» 2012 года и выпустили около 150 тысяч подписей, в том числе для регистрации онлайн-кассы. Сейчас совместно с «Актив» и «Ватор» мы работаем над проектом, который призван облегчить жизнь всем, кто пользуется онлайн-кассами «Ватор». Цель этого проекта – обеспечить выпуск электронной подписи прямо на кассе с помощью рутокина 2.0. Для того, чтобы, чтобы осуществить данную идею, мы разрабатываем собственное приложение IT.com в маркетплейсе EvoToros. С помощью него можно будет получить сертификат электронной подписи из личного кабинета в маркете. В отличие от стандартного выпуска электронной подписи, когда генерация происходит на компьютере, приложение позволяет сгенерировать закрытую часть ключа непосредственно на онлайн-кассе и записать ее на носитель. Это значительно упростит и ускорит процесс получения подписи, который понадобится для регистрации кассы в налоговый и, соответственно, заключения договора с ОФД. Для выпуска подписи на кассе потребуется всего три документа. Это заявление, заверенное печатью, подписью, паспорт и снил с владельца сертификата. Стоимость приложения, включена уже стоимость выпуска электронной подписи. Вы также можете дополнительно приобрести специализированный носитель, подключения э, программного обеспечения, то есть полностью весь функционал вы можете себе добавлять в приложение. Также через год в приложении можно будет продлить э, электронную подпись без визита в офис, но, естественно, при условии, что в течение года никаких данных не было изменено. То есть если мы говорим о ООО, это... КПП, юридические адреса, может быть, поменялся директор. Соответственно, потребуется внести корректировки в загруженные ранее данные, поэтому нужно будет в любом случае осуществить визит в офис. Если же говорим о ИП, это смена паспорта и также нужно будет прийти в офис и подтвердить свою личность. В случае, если у вас все в порядке, все делается достаточно быстро, в течение 15 минут вы можете продлить электронную подпись и продолжить работать. В дальнейшем планируется расширить функционал приложения, добавить возможность регистрировать кассовый аппарат в личном кабинете и заключать договор с ОФД платформой. Добрый день, коллеги. Сегодня я здесь не один. Со мной мой коллега Антон Никеров. Наше выступление будет состоять из двух частей. Про эвотор, кем мы сегодня на сегодняшний день, какие позиции на рынке занимаем, и технологические особенности, именно связанные с применением рутокенов и Утема на наших смарт-терминалах. Вот, сейчас я передаю слово Антону. Добрый день, друзья. Ну, начнем, наверное, не столько про EvoTor, сколько про рынок и про те изменения, которые проходят в рынке. На наш взгляд, в России государство является тем важным драйвером, который приводит к изменениям именно в, в области цифровой трансформации. Мы можем сделать несколько шагов назад и посмотреть о том, как менялся рынок в свое время. Цифровизация проходила, например, онлайн-продаж. Да? Многие из вас сегодня уже забыли, что такое авиакасса, Да, авиабилеты покупают удаленно, через телефон. А заказ такси, я помню, в Москве, если раньше мы ждали полтора часа, это было нормально ждать такси, то сегодня, благодаря цифровизации этой сферы, ожидание больше 10 минут для нас кажется уже достаточно долгим. То же самое происходит сегодня и в торговле. Первые шаги по цифровизации у нас были сделаны благодаря ИГАИС в 2016 году, а затем 54-й федеральный закон, это у нас 2017 год, как раз 2018 год, и в следующем году переход на использование онлайн каз должен завершиться да, до 1 июля 2019 года. Но дальше у нас с вами возникают требования по маркировке, что тоже стимулирует нас с вами использовать именно современные новые технологии, а не просто, скажем так, кассу, которую может печатать чек, а все-таки которая уже может работать со всеми этими системами. И также помимо маркировки отдельно затронем тему, что необходим и Меркурий, да, соответственно, со следующего года. Так вот, благодаря данной цифровизации к концу 2020 года, по нашим оценкам, количество онлайн-касс достигнет 4 миллионов. А начинали мы с вами с миллиона миллиона касс, которые были подключены в свое время к ФНС, ККЛЗ. Но 4 миллиона касс, про которых мы говорим, онлайн-касс, это кассы, которые будут в режиме реального времени работать, взаимодействовать с онлайн-технологиями, что, соответственно, облегчает использование новых сервисов по автоматизации, по, скажем так, повышению эффективности бизнеса. И зачастую многие технологии, которые приходят благодаря реформе 54-му федеральному закону, в частности, это как раз те, Реформы, которые, на мой взгляд, помогут бизнесу стать более эффективными, и об этом давайте обсудим дальше. Онлайн-касса становится точкой входа ритейла в диджитал-экономику. Соответственно, если бы не 54-й федеральный закон, то онлайн-кассы, наверное, достаточно долго бы входили в рынок, и использование этих технологий для бизнеса было бы, на наш взгляд, более затруднительно, скажем так, было бы больше препятствий на то, чтобы э, перейти на использование онлайн-кассы. И прежде всего эти препятствия были бы больше ментальные, да? почему я должен потратить денег, зачем, непонятно даст ли нет технология выгоду, не даст. А сегодня благодаря государству мы с вами вынуждены использовать современные технологии, что на наш взгляд достаточно эффективно. Итак, что дает онлайн-касса, как помогает? Прежде всего это и различные датчики, и различное оборудование, которое же может использовать бизнес, что облегчает Продажи, да, Например, мы видим, что с развитием онлайн-касс, с внедрением онлайн-касс растет объем точек, которые используют банковские терминалы, что, соответственно, увеличивает проникновение, банковскими, проникновение банковских продуктов с точки. Да, мы видим, что бизнес начинает использовать более умные весы, скажем так, которые ускоряют процесс обслуживания, снижают риски потери. Обсчеты и так далее, и так далее, потери денежных средств самим Подключается внешняя информационная система, да, то есть начинается взаимодействие с, с облачными сервисами, что, соответственно, снижает потребности бизнеса в закупке дорогостоящего ПО, да, а позволяет использовать именно облачные сервисы, которые более дешевые, более доступные для бизнеса. Соответственно, появляются различные приложения, появляются различные сервисы, которые про которые уже проговорили, которые позволяют упростить бизнес. Видна геолокация, где работает точка, как работает точка. И все данные, соответственно, бизнес начинает видеть в режиме реального времени. Например, сегодня в Москве я бы мог контролировать свои точки в Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, не, соответственно, не приезжая в город, а просто взяв телефон и посмотрев данные у себя в личном кабинете. Итак, кто выигрывает от цифровизации торговли? Давайте обсудим с вами. На наш взгляд, выигрывают все участники системы. Да, соответственно, государство лучше контролирует цены, качество товара, борьба с контрафактом, ну и, конечно, вывод бизнеса из тени. Производители, потому что быстро в режиме реального времени можно получать данные по реальному обороту того или иного товара. Соответственно, что он залеживается на складах, растет его спрос, снижается спрос, грамотное планирование поставок, чтобы... У бизнеса не было задержек, скажем так, с наличием товара на полках. Выигрывают предприниматели, на наш взгляд, от цифровизации торговли, потому что получают новые сервисы, доступные сервисы. По сути, у малого бизнеса появляются те возможности, которые ранее были только у крупного ритейла. Здесь уже появляются сервисы по безопасности бизнеса, по управлению персоналом, лояльность, IT-технологии, логистические технологии – и для этого не надо создавать штат, а для этого достаточно просто подключить программные решения, которые есть уже во многих маркетплейсах, включая маркетплейс Эватор. Выигрывают покупатели, потому что процесс покупки становится проще, появляются новые технологии оплаты, программы лояльности развертываются и так далее. Покупатели от этого начинают выигрывать, но ну и плюс ко всему, то, что мы с вами проговорили в части борьбы с контрафактом, покупатели начинают покупать более качественный товар и с меньшим риском приобрести некачественную продукцию ну и плюс сервисные компании выигрывают, да, бизнес. Это прежде всего сервисы, которые позволяют развивать B2B отношения и B2C отношения с клиентами. Что мы имеем в виду? Интеграционные компании, программы, которые разрабатывают программы лояльности, то есть, соответственно, и, и прочие сервисы, потому что появляется новый рынок, новые возможности взаимодействовать с подобного рода клиентами, подобного рода бизнесами. Несколько слов про экосистему Эватор. То, что мы с вами говорили про цифровизацию торговли – мы для себя сделали в виде экосистемы. Понятно, что есть сам смарт-терминал, который удобен для продавца, да, удобный инструмент, но понятно, что для владельца бизнеса сам смарт-терминал не является самоцелью. Да, для, для бизнеса важно получить качественные сервисы, упрощение бизнеса и самое главное – иметь возможность зарабатывать больше благодаря этим технологиям. Помимо смарт-терминала у нас есть личный кабинет владельца бизнеса, где в режиме реального времени бизнес с телефона может смотреть то, что реально происходит сегодня в бизнесе. Какие продажи, какая выручка, сравнение точек может произвести и так далее. То есть бизнес на кончиках пальцев благодаря личному кабинету. Отдельно у нас также в нашей экосистеме есть Votor Market. Это как раз тот магазин приложений, который позволяет улучшать, прокачивать ваши девайсы, кастомизировать их под ваши задачи. В том числе про сервисы, которые Александр говорил ранее, то что через этот магазин приложений можно соответственно, приобрести в том числе сервис электронной подписи, например. На Сегодня уже реализовано больше 300 различных приложений, которые позволяют прокачать ваш бизнес. Помимо того, что это интеграция с товароучетными системами, это и возможность использования специализированного софта для различных сегментов. Можем взять, например, если мы возьмем ресторанный бизнес, то это и QuickRest, и AirKeeper, и в общем, все распространенные скажем так, решения, которые необходимы для бизнеса. В том числе здесь же можно приобрести универсальный транспортный модуль, да, взаимодействие с EGIS, не приобретая саму железку на внешнем рынке, а приобрести софтовое решение. Ну и плюс у нас есть оператор фискальных данных, наша платформа OFD, и ресурс, через который разработчики, собственно, внедряют те решения, которые дальше появляются в аватар-маркете. Вкратце, да, несколько. Примеров приложений, которые реализованы, это «Бухгалтерия», «Мое дело», да, например, «Персонал», это и «Чек ТВ», и «Ограничение печати», различные сервисы контроля персонала. Ну и прочие сервисы, которые вы сейчас видите на экране, не буду застрять на них внимание, чтобы не занимать время нашего вебинара. А сейчас передаю слово Вячеславу Придубаеву. Коллеги, привет еще раз. Давайте посмотрим, ну, вообще из чего состоит смарт-терминал это ну понятно что в основе самого устройства у нас находится планшет планшет на базе операционной системы android также ну мы предоставляем различные интерфейсы для подключения периферии 5 usb портов что позволяет работать с торговым оборудованием которое может находиться на точке конечно основной момент это сканер да для потому что для того же и -а он как обязательная часть и не только присутствие на точке, но и бизнес-процесса, когда кассир сканирует акцизную марку. Вторая, ну, не менее важная часть да, устройства самого – это, естественно, фискальный регистратор, модуль, который позволяет да, фискализировать ну, все данные, которые проходят через точку, все платежи. Как мы, в принципе, ну, добились того, как работает вообще решение для EGAIS? То есть я здесь изобразил небольшую схему. Ну Понятно, что на планшете основную часть его занимает это программное обеспечение EvoTor, позволяющее работать именно со всеми долг алкогольными документами, приходящими из Egoiz. УТМ а мы запускаем прямо на самом устройстве, и ключ защиты RUTOKEN подключается в USB. Таким образом данные ну Через драйвер УТМ общается с этим ключом, и э, все документы уходят и приходят в EGIS. Чеки по крепкому алкоголю, накладные и так далее. На данный момент на рынке э, у нас единственное решение, которое позволяет запустить э, УТМ на андроиде. То есть все постсистемы, ну, постсистемы существующие, которые сейчас есть на андроиде, э, УТМ есть только у нас. И доставка ну, абсолютно удобная, то есть очевидное удобство, которое предполагается, да это то, что в точке вам не нужно никаких дополнительных устройств. Как это все осуществляется? То есть, опять же, вернемся уже к общей схеме. То есть есть программное обеспечение Votor POS, которое дает свою API, и магазин приложений Vator, который также дает свою API. В данном случае не только там наш UTM, но и... Приложение коллег для работы с электронной подписью можно расценивать как приложение партнера, потому что все приложения в маркетплейсе у нас таковыми считаются ну, архитектурно и идеологически. То есть доставка осуществляется очень удобно из личного кабинета прямо на кассовые устройства, там взаимодействуют и с внутренним ПО, и с внешним, и внешняя приложение тоже ну, работает со всей нашей платформой. То есть сам тор делает платформу, а наши уважаемые партнеры ну, делают наполнение, так как они являются отраслевыми экспертами в той или иной области. Магазин приложений доступен по ссылке MarketEvator.ru, организовано это вот все точно так же, как показывали коллеги, да. только приложение UTM на терминале есть, обязательно наличие 2D-сканера требуется. И помимо, вот, если вернуться к этой схеме, вот где магазин приложений, приложение партнера, у нас также используется модуль а, в самом магазине, то можно зайти посмотреть по всем своим УТМам на кассах базовые вещи то есть когда сертификаты истекают подключен или нет ключ отправляются ли документы да, ну и подписаться на уведомления Тогда кратенько еще от нас небольшая информация. Напомню, что мы компания «Актив» разработчик криптоключей «Ротокен». И одна из моделей наших, которая используется в ИГАИСе, называется «Ротокен cp 2.0». Помимо этого мы еще выпускаем широкую <coughs>, линейку продукции, как RUTOKEN, так еще у нас есть торговая марка Gardant, которая выпускает ключи для защиты программного сечения от копирования. Ну и в том числе мы как... Эксперты по электронной подписи на рынке предоставляем также интеграционные и консультационные услуги. То есть, если кому-то потребуются какие-то разработки на тему электронной подписи, на тему ЕГАИСа, то это мы тоже все можем делать, то есть можно к нам обращаться. У нас есть широкая экспертиза в этом плане, по которой мы с удовольствием можем делиться. Линейка ROTOKEN CP2.0, которая используется в ЕГАИСе, на самом деле она... Состоит не из одного криптоключа, а их этих ключей довольно много. То есть они есть как и в разных форм-факторах, так есть и с дополнительными, так скажем, наворотами. То есть, есть ключи, например, в микрокорпусе вот как сейчас у меня на слайде, есть ключи со встроенной памятью, дополнительно в одном и том же ну, в одном корпусе будет и токен, и флеш-память, которую можно записывать какие-нибудь файлы и защищать эти файлы паролем, который может быть установлен. На разделы на этом диске. И, соответственно, если вы потеряете этот токен с файлами, то тот, кто найдет этот токен, он, соответственно, не сможет их прочитать, потому что не знает пароля. Также у нас есть токен, тоже cp20, работающий по Bluetooth, который можно подключать, например, к iPad. Таким образом вы сможете, например, получать шифрованную почту, отправлять шифрованную почту с айпада с помощью нашего ключа, шифруя, шифруя с помощью электронной цифровой подписи. Ну и подписываю, естественно. Ну и есть еще устройство с экраном, вот pin пад. Это все тоже CP2.0 внутри, грубо говоря, но немножко более продвинутое устройство, которое показывает то, что вы подписываете. Это что Эта функциональность используется в банковских операциях, например, когда банк должен быть уверен, что пользователь подписывает свою платежку, а не ту, которую мы подменили. В общем, если говорить более конкретно про CP2.0, то этот продукт существует с 2015 года на рынке и сертифицирован ФСБ, он тоже в конце 2015 года. В этом году сертификат продлен до 2020 года, то есть это устройство еще более года будет сертифицированным. Изначально оно уже поддерживал новые ГАСТы которые вступают в силу с 2019 года и на которые будет переходить EGAIS тоже. Это ГАСТы 2012 года, они аппаратно поддерживаются в этом ключе. Также этот э, токен используется очень активно в банках. Это криптографическое надежное устройство, которое позволяет подписывать э, внутри токена, то есть закрытый ключ электронной подписи не покидает э, пределы токена. Ну и вкратце про EGAIS и про то, как мы там появились. Вот сама система EGAIS запустилась в конце 2015 года, соответственно, там, в тестировании она была еще в течение 2015 года, но запустилась в конце, в декабре, в январе 2016, можно сказать, что это был точка запуска, и протоки CP2.0 были поддержаны в этой системе не сразу. Я посмотрел, у нас вот есть новость на сайте, датированная 12 апреля 2016 -го года, вот это тот момент, когда стало возможно использовать EGAIS и RUTOKEN CP2.0. Примерно летом 2016 года началось активное распространение RUTOKEN CP2.0 по EGOIS. И на данный момент реализовано уже более миллиона этих устройств. То есть уже более миллиона работает сейчас в стране по разным местам. И в течение там, 16 2017 года мы активно работали с производителями касс, встраивая в поддержку root непосредственно в кассы. Сначала это были кассы, которые работали на Windows, в которых можно было бы установить приложение UTM, ну, как обычное приложение, там, соответственно, ничего особенного делать не нужно было. Со временем мы переходили все к более и более сложным кассам, и, в конце концов, после того, как появился Vator со своей интересной архитектурой, с операционной системы Android, вот, то в, в, в начале 2018 года мы подключились и к Эватору тоже. То есть запустили ТМ на Эваторовской кассе, и э, это позволило подключить э, ключ э, электронной подписи не в какой-то специальный там, компьютер, выделенный для этого, а непосредственно в кассу, что очень сильно удешевило да, и упростило процесс подключения к EGAIS. -у. То есть вы получаете в быстрейшем центре токен, вы выписываете на него RSI сертификат, и после этого вы подключаете локацию и вообще забываете о том, что он там находится. И только там вспомнить о нем нужно будет перевод после того, как, ну, для того, чтобы обновить сертификат. Вот это, в общем-то, вся забота. То есть раз в год вспомнить, обновить и дальше опять работать. Про устройство хотел сказать нашего криптоключа. Если кто-то работал на других устройствах, то это важно знать. Значит, у нас поддерживается 12-й ГОСТ, как я уже говорил изначально, с, в самом начале, с первой ревизии устройства под 2.0, уже новый ГОСТ поддерживается. И это очень важно, потому что вот сейчас, в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого года, наши ключи менять не нужно. То есть, это, если вы их купили год назад, там, два года назад или там, три года назад, сейчас не нужно их менять. То есть, просто когда ЭГАИС перейдет на, на 12-й ГОСТ, потребуется только перевыписать сертификат. Железо останется то же самое. То есть не нужно выбрасывать будет какой-то ключ, покупать новый. Можно будет использовать тот, который уже есть. Также поддерживается аппаратная на РСА. вот В EGAIS сейчас используется РСА для шифрования транспортного протокола. И вот сейчас используются 124-битные ключи. вот, Но аппаратно поддерживается и 2048 ключи. Если EGAIS перейдет на Повышенная стойкость ключа, то наши токены тоже к этому готовы. Устройство актуально, сертификат продлен до 2020 года. В отличие от других ключей у нас там, побольше памяти, то есть из 64 килобайт, которые заявлены, доступны для пользователей 61 килобайт. Это может быть важно, если вы храните на одном ключе много сертификатов. Ну и самое главное это надежность наши ключи заслужили ну скажем так хорошую репутацию на рынке они не ломаются мы посчитали ну скажем так периодически считаем статистику выхода из строя наших ключей и на данный момент она составляет менее чем двух сотых процента. то есть там из миллиона ключей у нас сломалось чуть более 100 вообще на всем рынке да, тех которых случаях которых мы знаем поэтому это очень хорошая надежность, и, соответственно, отзывы покупателей и пользователей исключительно только хорошие. И на практике, хотя мы предоставляем гарантию один год, но на практике ключи работают несколько лет, без перебоев, спокойно. Ну, то есть про них вспоминать нужно только в тот момент, когда вам нужно обновить сертификаты. Вот. Ну и для пользователей там других продуктов важно знать, что пин-код а, на RUTOKEN один и тот же, у нас нет разделения на RSA и на ГОСТ часть, но у пользователей ГАИСа эта привычка делить на RSA и на ГОСТ, она есть, из-за того, что другие ключи немножко по-другому устроены. Но важно понимать, что в рутокене нет каких-то отдельных областей памяти, памяти для ГОСТ и для RSA. Это общая память, в ней лежит и ГОСТ ключ, и RSA ключ, и пин-код одинаковые на ту и на другую часть, Он, ну, если это стандартный пин-код, то это от единицы до восьмерки, 8, 8 цифр. Ну и, соответственно, наш успех в ГАИСе, он не мог бы быть таким успешным, если бы не высокое качество и технической поддержки. Очень много пользователей обращаются к нам по вопросам настройки ГАИСа, само по себе программное обеспечение, там УТМ и там другие сервисы, включая сайт egaiss.ru они, к сожалению, довольно проблемные, и постоянно нам приходится решать какие-то насущные проблемы у людей. Естественно, это не касается пользователей, которые пользуются кассами в У них просто все воткнуло и поехало. Вот. Но те, кто пользуется какими-то другими решениями, они к нам обращаются. Вот у нас есть техническая поддержка, которая работает по рабочим дням с 10 до 18, и можно звонить задавать вопросы, писать на электронную почту. Мы можем удаленно подключаться, решать на месте проблемы. Но если по каким-то причинам вам нужна там срочная помощь, это выходной, например, то есть у нас для этого замечательный портал самообслуживания. Вот по ссылочкам можете получить помощь самостоятельно и починить какие-то вопросы, какие-то проблемы, которые у вас возникли. Собственно, на этом у меня все. Спасибо большое. До свидания.